Восстановить популяцию чистокологического земледелия плюс э, донести до в массы, до людей, что э, давайте вернемся в наши истоки, к нашим предкам, которые выращивали чистокологические продукты. Украина по именно по органическим, по гуминовым сланцам, она самая большая в мире. И, и именно эти сланцы очень концентрированные, они очень хорошие. То есть э, нам есть с чего развиваться. Хотелось бы... Доказать, что у нас и почва лучше, и удобрения лучше, и мы, мы можем. Просто нужно восстановить то, что было раньше, и приумножить. Нам приходится на данный момент восстанавливать нашу почву, потому что много недобросовестных фермеров, которые очень сильно используют химические удобрения, что несет ну, глобальный вред для нашей почвы. Черви — существа, на которых мы не обращаем никакого внимания. А они тем временем не просто делают нашу землю плодороднее, но и лечат ее, а при правильном подходе даже спасают человеческие жизни. О целительных свойствах червей не понаслышке знает Михаил Бондаренко. Более 13 лет он исследует их жизнь и влияние на землю биогумаса, который они производят. Уже на протяжении 10 лет мы занимаемся производством двух видов червя. Первый вид червя – это красный калифорнийский технологический червь, который производит отличную, отличное удобрение биомус вермикомпост, которое используется в сельском хозяйстве, в тепличном хозяйстве, в садоводстве. А также мы выращиваем второй вид червя – это голландская селекция дендробена, которая очень активно используется в корме для птицы, для рыбы, также используется в спортивном детском питании, немножко в косметологии. И есть варианты и наработки по медицине. Биумус – это чисто органическое удобрение, произведенное червем. Оно является биоактивным и содержит положительную биоту которая положительно влияет на все виды растений, на корневую систему, дает хороший иммунный старт для растения, дает все питательные микро-макроэлементы. По сути, почва, вот, она как губка, содержит в себе все питательные вещества, микро-макроэлементы. Когда мы вносим селитру, разрушается эта губка, и получается структура почвы, и гумусловый слой полностью разрушается. И все питательные вещества уходят в нижние слои. По сути, э, помимо того, что мы разрушаем э, структуру почвы с мы плюс еще э, убиваем все полезные вещества. Э, данная вермиферма является самой крупной в Украине. Э, таких вермиферм в Украине девять. Э, вермиферма... Э, это производство выращивания биомассы червя для производства биогумуса вермикомпоста. То есть, по сути, это компостные кучи с отходами растительного или животного просаждения, которая просто червь переедает. Мы используем кроющий навоз 50% и конский навоз 50%. И с помощью специального оборудования ворошителя аэратора мы его перемешиваем в однородную массу, Стабилизируем показатели PH и запускаем красного калифорнийского червя, который непосредственно переедает все, выделяя таким образом капролиты. Но самое ценное, помимо капролитов, это его слизь. Слизь червя дает безопасность всем растениям в плане питательной среды для растения и также убивает бактериальную патогенную микрофлору. Любовь к червям и исследованиям Михаилу привил его дед. Один из первых местных разработчиков технологий по производству биомассы червя и жидких гуминовых удобрений. Мне дед еще в 2006 году говорил, внучок, давай, бери, занимайся. Это перспектива, это будущее. Первенцев ему прислали прямо из Калифорнии. Было очень мало коконов там, ну, как бы посылка шла больше месяца. Должно было прийти 1500 штук в семье, а на самом деле пришло 103. Но уже через два месяца я увидел, что действительно с коконов, те, что были, червя стало больше. И я начал делать замеры, начал проводить опыты. Осаживал в отдельный ящик, делал им специальные условия, кормил их отдельно, поливал отдельно, ухаживал, разговаривал с ними смотрел и за 6 месяцев из 100 червей я получал стабильно 2100 полозрелых особей. С 2009 по конец 2012 года я набил приличную биомассу червя и, соответственно, биомуса. Потом про меня узнал один из фермеров, который занимался чисто органическим производством. И он знал, что на бегумусе ну, очень хорошо растет дыни, арбузы, ну, бахчевые культуры. Взял мой бегумус, отправил на анализ. По анализу показалось, что азот фосфор калий супер, углерод супер, органическое вещество достаточно. И фермер у меня полностью купил эту э, всю продукцию, которую я произвел за ну, почти три года. После чего я завел свой YouTube канал и начал дорабатывать технологии по жидким гуматам, по Бегумусу. И так пошло-пошло-поехало, что в 2014 году я первую ферму запустил в Хмельницке. Как сарафанное радио узнала Полтава. В Полтаве запустили вермиферму, Сума запустили, в Запорожье еще одну запустили вермиферму, Николаев, Одесса. Сейчас вермиферма Бондаренко работает на внутренний рынок. Однако в обозримом будущем Михаил планирует расширить рынок на страны Евросоюза и даже Азии. Приезжают оптовики, покупают большие объемы червя именно для рыбаков, они потом в магазинах фасуют в баночки и продают таким образом. За рыболовный сезон Киевская область и сам город Киев употребляют в рынке рыбаков до 12 тонн червя. Каждую нашу продукцию, каждую нашу гамату мы сдаем на анализы, также получаем сертификаты качества сертификаты соответствия, полностью сертифицированные по органик-стандарту, и плюс мы получили технические условия от государства по жидким и сухим удобрениям. Мы можем нашу продукцию как продавать на внутреннем рынке Украины, так и на экспорт. Кроме экспорта продукции, изготовленной на ферме, Михаил успешно воплощает свою технологию по всему миру. В 2018 году мы запустили первую вермиферму за рубежом, это был Узбекистан. Один из моих роликов увидел в ютубе Тахер Аке, он связался со мной по телефону, приехал, взял нашу продукцию полностью биогумус в сухом виде и жидкий гумат из биогумуса. После чего он взял ну, анализы и улетел. Прошло ровно два месяца, он звонит, говорит, вы знаете, мы Виталий сдали ваш бегумус, сдали ваш гумат, нас все устраивает, смогли бы вы нам под ключ запустить завод по производству жидких гуминовых удобрений и, соответственно, вермиферму. Буквально через неделю я прилетел в Узбекистан. Завод мы запустили за, вместе с вермифермой за 9 дней. То есть у нас это готовый отработанный проект, отработанная технология, отработанные все рецептурные листы. Полностью мы запустили вермиферму на 5 гектар и на 30 тонн жидкого гумата в смену. Кроме Узбекистана, также мы запустили вермиферму в Португалии и также запустили вермиферму в Италии. Также мы разрабатываем очень мощный проект по производству сухих и жидких удобрений, гранулированных удобрений, разных почвосмесей, разных видов гуматов, гуматов в хилатной форме, разработали мощнейший проект. Конечно, бы хотелось бы увидеть инвестиции, может, даже за рубежа, но это чисто органический, чисто экологический проект. Да, я хотел бы запустить его на территории Украины. Почему? Потому что сыроевая база в Украине самая богатая на органические вещества. Интересный вопрос почему я до сих пор в Украине. Да, на самом деле есть предложение за, за границей работать, но, э, знаете, как мне говорит мой дед, дай бог ему здоровья, где там сгодился. Глобальная цель была восстановить популяцию чисто земледелия, плюс э, донести до в массы, до людей, что э, давайте вернемся в наши истоки, к нашим предкам которые выращивали чисто экологические продукты, у которых не было ни селитры, ни, ни травмофозов, ни карбомидов, ни других химических э, удобрений. И, по сути, они жили по 90-100 по лет. А на данный момент э, идет полная деградация людей в плане вот, подхода к самому земледелию. Э, когда мы вносим э, биогумус, плодородный слой возрастает, и, соответственно, э, прирост по э, продуктивности, по культуре, по урожайности возрастает от 15 до 50%. процентов. Когда мы вносим селитру, что является азотно маниной и солью, азотной кислоты, у нас получается этот слой разрушается. И соответственно все питательные вещества с водой проходят аж вплоть до э, нижних слоев глины. И соответственно корневая система не может достать до нижних слоев глины и не по получать всех питательных веществ. Нам приходится на данный момент восстанавливать нашу почву. Потому что много не добросовестных фермеров, которые очень сильно используют химические удобрения, что несет ну, глобальный вред для нашей почвы. Есть проект по Чернобылю, рекультивация почвы с помощью выминовых веществ. Есть проекты там, где почва истощена от синтетических удобрений. По сути, мы восстанавливаем, делаем рекультивацию.